всем, с вами Зайцев Алексей, раздел «Вредные советы» и сегодня немножко вредности в колонку. Итак, самым важным моментом в бизнесе является общение. И общаться мы можем с людьми абсолютно на разные темы. И одна из тем, на которых мы можем общаться, это осуждать других людей. Обязательно это повод зацепиться, покритиковать футбол, покритиковать чью-то фигуру, покритиковать, покритиковать какую-то сетевую компанию. Вот. Очень модно критиковать компании, которые хорошо растут. Вот они действительно хорошо растут, потому что они плохие. А вот мы плохо растем, потому что мы хорошие. Ну, правда, критика – это повод для общения. Обязательно углубляйтесь в эту тему. Научитесь быть максимально скучными людьми.